Всем привет, дорогие... Всем привет, дорогие друзья, с вами ПВПШ Плей, сегодня я вам расскажу о различных сайтах с халявой на CSGO, погнали! Итак, первый сайт, ребята, это CSGO500, а, вводите сюда код, заходим сюда и вводим код, pp228, вот он, и вам дают 1000 баксов, на эти 1000 баксов вы можете а, добраться до первого левела и обязательно вывести какие-либо скины. Это, ребята, очень легко. Здесь рулитка сама, самая такая вот а, разнообразная. Потому что <смех> на каждый цвет, который вы ставите, а, свое число умножения а, вашего вашей ставки. Итак, ребята, заходите. Я здесь уже выводил скины. Вот даже могу доказать. У меня вот а, первый левел. 50 баксов надо до второго левела, чтобы еще а, он был. И когда, вы прибавляете, когда у вас повышается левел на 5 баксов, повышается ежедневный приз. Да, он здесь тоже есть. И это большой плюс этому сайту. Плюс на выходные удваиваются ваши призовые бонусы за один день. Переходим ко второму сайту. А второй сайт это CSGO док которые конечно же тоже интересный вводите мой код по p228 только нужно вам войти сюда сначала зайти потом войти сюда и вводим код и какой хотите Я вам сказал p228 потому что вот такой вот мой код и нажимайте получить очки здесь ежедневных а, призов нету потому что сайт такой однообразный но в принципе красивый а вообще-то нет, ребята. Есть же, я забыл. Это раньше не было, а сейчас есть. Кэс Гудок а каждый день получаете по 5 баллов. И здесь и не от 10 баллов вы ставите, а от 1. Так что можете здесь и легко подняться. С вами был Попаша Плей. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.